Роман Мечу В маленьком приморском городке появляется цирк Шапито Клоуны этого цирка оказываются преступниками, для которых цирк лишь прикрытие На самом деле им нужен секретный военный прибор неизвестного назначения Из загадочного бункера времен Третьего Рейха Совершив разбойное нападение на армейский автомобиль, они выкрадывают его Случайным свидетелем преступления становится Соня – сильная, но мечтательная ученица техникума. Невольно она завладевает прибором. Соня знакомится с парнем по имени Влад. Равесник Сони увлекается программированием «Замкнут, начитан». С помощью этого парня она узнает, что прибор, который она невольно перехватила узлых клонов, служит для того, чтобы иметь возможность выбирать выгодный себе вариант реальности. А также они обнаруживают, что по их городу разбросаны некие точки вероятности. Только из них можно вернуться обратно в реальную жизнь. Одновременно в городе появляется человек по имени Псахин. Это неряшливый прощелыга и мелкий злодей, который въезжает в город в строительном вагончике, оборудованном под лабораторию пеленгации загадочного прибора. Ребят ищут. Их ищет Псахин, их ищет непосредственный владелец прибора, начальник военной секретной лаборатории Руслан Иванович Туманов. Человек с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Он даже приходит в технику, где учатся Соня и Влад, и где он знакомится с их классной руководительницей, старой девой Эллой Александровной Сурковой. А также их ищет местный криминальный авторитет Аркадий Викторович Макута, который и является предводителем шайки злых клоунов. Оказавшись в измененном пространстве, Сони Влад обнаруживают, что точки вероятности, через которые можно вернуться обратно в обычную жизнь, начали исчезать. Причем одну из них уничтожает бульдозер-убийца. Прямо у них на глазах. Остается последняя точка где-то в районе старой водонапорной башни. По дороге на них нападает черный автомобиль без водителя, а также Псахин, который в очередной раз пытается отнять у них прибор. Но в конечном итоге они добираются до башни, где попадают в плен к Макуте. Прибор у Влада и Сони отбирают, но Макута не знает пароль. Ребята пароль не выдают. Их сажают под замок, но им удается бежать с помощью дочери Макуты, Иры, взбалмошной и сбалованной девчонки. Они путешествуют по башне, где встречается с бабушкой Влада, которая в этой реальности ремонтирует башенные часы а также Псахиным, который в этой реальности режиссер шоу под названием «Битва с драконом». От Эллы Александровны Сурковой они узнают, что в городе готовится кровавое шоу, в котором роль рыцаря исполнит Олег Томович, Сонин папа, музыкант-неудачник из ресторанной группы. Элла Александровна в этом шоу принцесса, которую надо спасти от дракона ценой жизни Олега Томовича. Соня понимает, что отцу угрожает смертельная опасность. Они с Владом разрабатывают план спасения. Элла Александровна выдает их Макуте. Соню и Влада опять помещают в застенок. На этот раз все гораздо серьезней. На рассвете их казнят. У них осталась только ночь. Влад признается Соне в любви. А Макута проводит бессонную ночь, наблюдая за строительством эшафота. Утром Соню и Влада выводят на казнь. Все приготовления закончены. Топор заносит над Сониной головой, но в решающий момент появляется Макута, которая останавливает казнь. Макута отпускает Влада на свободу. Судьба Сони остается неизвестна. Влад отправляется спасать Сониного папу. Шоу идет вовсю. Дракон, гигантская летающая машина с искусственным интеллектом, уже порядком потрепала Олега Томовича. Влад находит его в раздевалке в бессознательном состоянии. Он приводит его в чувство и предлагает бежать. Но Олег Томович отказывается, ведь это, пусть опереточная, но смертельная битва, есть не что иное, как единственная в его жизни возможность совершить настоящий мужской поступок. Пока дракон калечит Олега Томовича, Псахин проникает в кабинет Макуты и пытается выкрасть прибор. За этим его застает сам Макута. Между ними происходит схватка, которая прерывает появление местного городского сумасшедшего, дяди Карима. Оказывается, тот вовсе не дурачок, а страшный мистический злодей. Замахом руки он отделяет голову Псахина и собирается отнять прибор у совершенно деморализованного Макуты. В кульминационный момент в зале появляется Руслан Иванович Туманов, офицер секретной военной лаборатории. В руке его заколдованный меч – только с его помощью можно победить вселенское зло в лице дяди Карима. Происходит тяжелая схватка, в результате которой Руслан Иванович побеждает, раскроив череп Карима. Но тут на него нападает коварный Макута. Руслан Иванович хочет убить и его, но тут появляется Соня. Она заступается за Макуту, так как выясняется, что она вышла за него замуж, чтобы спасти себя и Влада от смерти. Обломок меча, оставшийся в голове у дяди Карима, оказывается ключом к прибору. С помощью него можно вернуться в реальный мир. Все встает на свои места. Соня встречается с Владом, и только от нее он узнает о ее замужестве. Она пытается ему все объяснить, но Влад, испытав сильное потрясение, запирается в доме у бабушки и проводит там неизвестное количество времени. Сахин умирает от кислородного голодания мозга. Элла Александровна возвращается в школу, где ее назначают завучем. Руслан Иванович уходит из армии, садится в лодку и топит прибор в море. Спустя время Влад узнает о том, что Соня живет с Макутой на далеком экзотическом острове. Он отправляется к ней для того, чтобы вернуть любовь.